Друзья, привет! Сегодня необычайно светлый выпуск, потому что к нам наконец-то доехал кольцевой большой видеосвет. Много раз вы спрашивали, нет ли у нас большого кольцевого видеосвета. И мы прислушиваемся к вам. И наконец-то у нас появился этот замечательный кольцевой видеосвет. Представлены они у нас тремя моделями. Моделью послабже Yungnow 308, моделью помощнее Yungnow 608, а также Yungnow 608 RGB. Все три модели выполнены в одинаковом корпусе, у них одинаковое управление, поэтому есть смысл рассказать сразу про все три модели. Начнем с общих черт. Все они в одинаковых круглых корпусах, Питаются они от двух аккумуляторов Sony NPF. Могут питаться от сети, для этого им нужно 8 вольт и 5 ампер. Из интересного нововведений в этих панелях стало управление с пульта дистанционного управления. Для него есть специальное место, куда он вставляется. Сам по себе пульт питается от двух мизинчиковых батареек. Но когда он находится в специальном слоте на видеосвете, он питается от вставленных в него аккумуляторов. Поэтому вставлять батарейки в пульт не обязательно, только если вы планируете использовать его дистанционно. Благодаря введению в основную комплектацию пульта мы получаем удобное управление, а также удобные индикаторы на каждые два аккумулятора их заряда. Например, сейчас я вижу, что у меня в слоте А аккумулятор заряжен полностью, а в слоте Б наполовину. С помощью пульта мы регулируем мощность, а также есть переключение на каналы, поэтому с одного пульта можно управлять огромным количеством панелей, Размеры панели довольно внушительные, 50 сантиметров. Благодаря размерам мы получаем очень красивый светотеневой рисунок на лице модели. Перейдем к различиям среди панелей. У UGNOW 308, судя по названию, 308 светодиодов. Суммарная освещенность, которую они дают, составляет почти 2500 люминов. Что довольно неплохо для такой панели с 308 светодиодами. Более старшая модель UGNOW 608 Имеет в наличии 608 светодиодов, и суммарная освещенность составляет почти 5000 люминов. Это потрясающий результат. И Yungno 608 RGB, помимо светодиодов обычных температур, несут на борту светодиоды RGB, с помощью которых можно добиться абсолютно любой цветовой температуры. Каждая из трех моделей традиционно делится еще на два варианта. Со светодиодами постоянной температуры 5500 К и со сменой температуры от 320 К до 5500 килинов. Итак, что же в комплектации? Помимо панелей и пульта дистанционного управления, мы имеем уже ставшую традиционную для видеосвета от компании Yungno ручку-переходник для стойки. И в этот раз очень большой и довольно качественный чехол, в котором вы сможете хранить, а также перевозить этот свет. А также обязательно инструкция на китайском и на английском языке. Также традиционно аккумуляторы и питание от сети в комплект не входят. Но их всегда можно приобрести дополнительно. О мощности в ваттах видеосвета мы не упоминаем. Об этом можете послушать наше видео о светодиодных видеопанелях, о том, какие у них бывают основные параметры, как их выбирать. Можете ознакомиться с этим видео по ссылке под видео. Итак, разобравшись в технических характеристиках, давайте поймем, кому она нужна и для чего. Традиционно кольцевой свет используется в бьюти-съемке, то есть при съемке макияжей либо причесок. А значит этот свет понадобится либо фотографам, которые снимают бьюти, либо если вы стилист или визажист, для того чтобы снять готовый результат. В чем разительное отличие кольцевого света? Когда вы снимаете сквозь него близко лицо модели, кольцевой свет дает равномерное, без теневое заполнение лица модели что позволяет качественно показать все нюансы вашей работы. Этот цвет равномерно освещает лицо, тем самым не отвлекая вас от светотеневого рисунка и заостряя внимание на проделанной работе визажиста или парикмахера. Также этот свет неплохо подчеркивает скулы и дает свой коронный кольцевой блик в глазу модели. Ну и не лишним будет продемонстрировать, как этот видеосвет ложится на лицо. В данный момент используется всего лишь 20-25% мощности всего видеосвета, потому что при максимальных мощностях оно здорово так слепит в глаза. Картинка сразу становится дороже, как в неплохой бьюти-рекламной съемке. Также вы можете заметить кольцевой блик у меня в глазах. Да, панель очень большая, очень своеобразная, но я уверен, большое количество профессионалов и любителей найдут ей отличное применение. А компания ноу no и магазин 812 фото очень рады вам помочь в этом деле. Почитать подробнее про этот видеосвет вы всегда можете у нас на сайте, а увидеть его вживую у нас в магазинах. Будем очень рады вас видеть в гостях как на сайте, так и в магазине. А на этом мы прощаемся. Удачи!